Начнем с того, кто меня знает, хотя бы «Заочник». Отлично. Где ты Наверное, «Заочник». не Насколько у вас по графе загружаемости Windows XP как идет по процентности, вашей уставаемости? Насколько вы готовы принимать информацию? Сколько процентов есть? Отдохнул, готов. Насчастный. Поспал? Ясно. Так, давайте договоримся о том, что вот я веду с вами беседу, не один разговариваю, если я спрашиваю и прошу отозваться, или руку понять, чтобы подмышки были видны, там, не знаю, если что-то скрывать, либо нет. Либо головой помотать, либо как секте да всем сказать. Рекомендую просто меня поддержать, чтобы была обратная связь, так будет интерактив намного интереснее проходить, так а, вот ты, да. А, да, я слушаю. Договорились? Да. Отлично. Чуть-чуть а, расскажу вам о себе, меня тут чуть-чуть представили, даже мои партнеры, которые параллельно со мной в бизнесе, тут есть четыре человека, которые занимаются предпринимательством. Как это говорится, они даже сейчас являются бизнесменами в сфере свободного предпринимательства. Если будет это интересно, они вам сами об этом расскажут. Не буду на этом углубляться. Я Витя. Виктор Викторович Бандалет. Мне 22 года. Я действительно являюсь бизнесменом в сфере свободного предпринимательства. В конце определенных моментов, буквально уже полгода я серьезно занялся инфобизнесом, инфомаркетингом, интернет-предпринимательством, соединяя свой бизнес основной. У меня 4 источника дохода. Я не работаю ни на кого, только сам на себя, и благо, если вы тоже будете работать сами на себя. То есть я буду доволен тем, что вы найдете путь создания чего-то. Расскажу, кем я был и кем я стал. То есть от минуса к плюсу, если так это можно назвать. Родился в простой семье. Кто родился в простой семье? Обычно в простой. То есть... Неблагополучный, ну, среднестатистический, которая отдавала вам любовь. Но не было такого, что у вас было излишек денег, что вы могли себе позволить всего-всего, чего только хотели, и родители вам этого отдавали. Такие, таковые, да? да. А то ли на пламя, то ли, то ли к счастью, то ли к несчастью в 4 года, когда я был еще в садике, как любой любое, год детства проходило резвое, лазили по турничкам, всяким вот этим перекладинам у меня руки срывались, я упал на шпагаду, получается, продольный шпагаду, да, упал да. И буквально через неделю мама моя заметила, что я начал хромать. Мне ничего не болело. Но она решила, она, как всегда, по мне беспокоилась и до сих пор беспокоится, как я всех вас, свои родители, беспокоятся по-своему, обо всем оберегают, даже если вы чем-то решили, чем-то таким новым заняться, они говорят, не лезь в эту лубу. это не то, что они хотят вам зло, они просто вас оберегают и боятся. И меня отвезли в Минск на исследование. Сделали через снимков и так далее. Выявилось то, что у меня разрушалась справа заберли на кость. У меня была огромная трещина. И если бы я продолжал ходить, я бы остался коллегой на всю жизнь. На месте меня посадили. Хотя я сам только начинал бегать, ну, 4 года, да, уже как 2 года только бегать и так далее. Вот посадили вот так вот, я сидел, меня наложили на две ноги гипс, перекладину. И вот так вот я просуществовал, можно сказать, 2 года. То есть я сидел, не двигался два года, и можно сказать, детство мое прошло через окошко, я смотрел, как мои сверстники гуляли в песочнице, иногда мои, если можно так назвать, мои друзья, если в четыре года можно уже друзей заводить, если это так можно назвать, приходили, иногда меня в коляску сажали и просто катали по улице, и я дышал свежим воздухом. Буквально в шесть лет я начал все за учиться ходить, Пояс справа была в два раза тоньше, чем левая, и иногда, когда я просто ходил, меня она отказывала, я падал, хотя ничего не болело. Врачи мне прописали такой диагноз, как болезнь тортеса, и вот я руки на всю жизнь поставили, чтобы не бегать и не прыгать. То есть никакими видами спорта не заниматься, не бегать, максимум плавать, чтобы какую-то порно-двигательную систему развивалась. Ну, мой папа не послушался, да и сам не слушался, никогда родители не слушался, может, эгоистом рос, потому что я один, один только в семье. Папа меня на велосипед посадил, начал у меня привлекать к он постоянно занимался какими то такими движениями в жизни. И на благо моя почта начала восстанавливаться, но проблема в том, что у меня сбился метаболизм. Я начал полнеть, я был таким полным человеком. И сколько бы я спортом занимался, мне не помогало. Я был очень зажат в себе, потому что у меня два года прошло без общения. То есть я общался только с родителями, иногда только с друзьями, которые ко мне сами проявляли инициативу ходить. И за это меня не влюбили. Я был очень замкнутым, зажатым человеком. Если я перед вами что-то вышел, или родители, когда мне просили ДОС какую-нибудь сказать на праздник, вот у меня до сих пор э, скачет адреналин и вот давление у меня поднимается в голову. Простанто есть, да? Моя, моя кожа покрывается э, красным оттенком. Гемоглобин высокий. Да, да, гемоглобин. И получается, меня когда-то просили хоть какое-то слово сказать, о а в слезы и убегал. Либо, если со мной кто-то знакомился, либо мне просили что-то о себе рассказать, мне меня язык каменел, ноги дрожали. И вот я не знал, что мне делать, то есть разворачивался и просто уходил. Вот таким я человеком был, буквально до лет 17. В 15 лет я учился в первой гимназии, у меня была возможность поехать учиться по обмену в Англии, потому что у меня был экспериментальный класс, белорусско-мовный класс с уклоном английского и немецкого. То есть у uh, меня в классе было 7 человек всего лишь, меня каждый день вызывали, каждый день оценки были по всем предметам. Uh, Все было на белорусском языке, помимо белорусского, и uh, русского и английского. Математика была на белорусском, география, история, как, наверное, в деревнях, я не знаю, как бы. это вот, шел. Ну, прикольно. Ну, это экспериментальный класс, чтобы, uh, uh, наверное, вроде не любой воспитать такую, либо что-то в этом роде. Из первого класса мы углубленно изучали английский язык, из пятого класса подключили второй иностранный язык, немецкий либо испанский. Ну, я выбрал немецкий изучал. И вот в десятом классе предоставлялась возможность дать тесты и уехать в Англию по подмену учиться. Но... Uh, не знаю, то ли юношеский максимализм, то ли что-то сыграло, я поехал поступать в железнодорожный колледж в Брест, не подготавливаясь вообще, и я себе сказал, если поступлю, значит буду учиться, не поступлю, буду учиться, пытаться сдавать тесты, может уеду в Англию в год поучить. Ну, я поступил. Ну, а потом я узнал, что мой классный руководитель ушел, она была мировой женщиной, там была директором пришкольного лагеря. я решил, что меня в школе больше ничего не держит, кроме моих там нескольких семей, там, десяти друзей, которые я за весь этот период э, познакомился и начал общаться. Поехал в колледж, э, еще до сих пор был замкнутым, год-два я начал серьезно заниматься в тренажерном зале, я позволил мысли предоставить то, что я могу быть лучше. И я начал меняться. Я начал меняться, начал худеть, начинал форму приобретать. Я начал экспериментировать, у меня были длинные волосы. Я, я им музыкой увлекался, и в ансамбле играл, и рок в группе играл на бас-гитаре, хотя у меня специально была акустическая гитара. Потом я начал серьезно заниматься вокалом, выступал за честь колледжа меня хотели отправлять на славянский базар, но э, в честь того, что у артистов, которые постоянно занимаются вокалом, подвержены э, вот, вот эти связки. И э, я застудил трахеи. Я буквально три месяца кашлял. Три месяца кашлял до такой степени, что просто выворачивало меня. Э, потом... Э, никакие препараты не помогали, даже само, самое дорогостоящее, но все же я перестал кашлять, но хрип на полгода надо мной же два, двое на сцену шансончик там. хоп-стоп, пошел-поехал и после этого, как мой голос уже восстановился, когда уже просто нормально говорил, я петь не мог то есть меня связки настолько атрофировались, что я не мог брать высокие ноты и это получилось, у меня вот этот период рисунок на целый год, то есть я с вокала просто пропал на целый год После этого я начал стихи писать, начал увлекаться хип-хопом и рэпом, то есть я начал записывать свои треки, петь только по припевам. У меня есть свой альбом, записан на диске, второй не законченный. Сейчас что-то вот у меня появляется свободно больше времени, и я возможно вернусь в эту сферу. Выступал на раю, в шоколаде, там, как бы, хип-хоп фестивали, все эти проходили, когда-то что-то было такое интересное. Есть два клипа, два клипа два клипа, и, и, и после определенного момента я связался с таким человеком, он, он был моим другом на тот период, он меня раскрепостил полностью, он такой, он сам пухленький сейчас, там вообще какой кабан стал, некоторые люди, не знают, от работы худеют или что, вроде семейной жизни у него нету, как у меня и тому подобное, но он настолько раскопанил. Ну и там, был, вот так был не худеньким, ну такой пухленьким стал вообще. И он, его губы вот такие, реснички черненькие, большие, как у девушки вот такие вот. И вот это притягательная его манера, харизматично подходила, обнимал, так знаешь, как альшатский, так плавно, плавно ко всем так подходил. И он, он мог в 15 лет познакомиться с, дво, с девушкой 22 года и спокойно начать с ней общаться. То есть Ему давали нормально 20-18 лет, когда он говорил, что мне 15, извините и так далее и тому подобное. И э, просто пообщавшись с ним, э, я его сначала ненавидел. Вот такие были привычки, замашки. Э, он приходит, так... ну что расстраивался, типа, знаешь. У вот, меня всегда вот мысли прокручивают, как я ему руку за и ламаю. Э, ну, не знаю. Так как я не хотел ссориться с одногруппниками, да я вообще застенчивым пацаном был. Не важно, что я изучал там какие-то единоборства, я никому вред не любим э, приносить. И... А потом мы с ним подружились. Девушка какая-то пришла ко мне, говорит, мне нравится Лёва, познакомься с ним.